Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес И с вами я, Бовт Наталья Сегодня у нас силовая тренировка на все группы мышц Ставим ноги Как можно шире Делаем глубокий вдох через нос Потянулись вверх, на выдох расслабились, снова вдох Потянулись, выдох И еще раз вдох Вытягиваемся, руки за спиной Open в одну, в другую В одну, в другую На выдох, выдох Хорошо, плечи по кругу Выталкиваем руку вперед. И вверх. По кругу одна, вторая. И другая. Соединяем лопатки, живот тягиваем, колено. Еще. Ногу вперед, выворотно, снова. И наверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, хорошо, подъем плечи по кругу, назад, сделали глубокий вдох, выдох, и еще раз, вдох, выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону, хорошо, для следующего упражнения берем тяжелые гантели в руки, ставим ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса, живот подтянут, Классический присед на два счета. Вниз, на два. Вверх. Хорошо, на каждый счет. Удерживаем. Пружина. Подъем. Левая нога назад, правая остается перед собой. На два. Вниз, на два, вверх. Да еще. Остаемся удерживаем. И пружина. Хорошо. и чередуем классический присед, выпад. Присед, выпад. Еще. Переносим вес тела вперед, руки перед собой. И становая тяга на одной ноге. На два. Вниз. На два. Вверх. И подъем до половины. Восемь. Семь. Хорошо. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Разворачиваем руки перед собой. Хорошо. По диагонали поднимаем. Правую. Левую. Правую. Левую. Левая, правая, левая, правая, левая, правая, хорошо, еще. И восемь правой. Раз, два. Восемь левой. Хорошо. Согнули ноги, руки под прямым углом локти. На два стороны, на два опустили. На два стороны, на два опустили. На два стороны, на два опустили. На два стороны. Продолжаем. И на каждый еще. Задержали. Хорошо, меняем на более легкий рез. У меня блинчики по 2 килограмма. Оставляем руки также и на 2. Вперед, на 2. Разводи. И на каждый счет. Опускаем вниз, снова берем тяжелые ганты или, напоминаю, у меня по 3 килограмма. Легкий присед, хороший наклон. На 2, вверх, на 2. Опустили локти через стороны и вверх, на 2. Опустили, на 2, вверх, на 2. Опустили, на 2, вверх. Продолжаем. 4, 3, 2. Один. И на каждый счет. Пускаем вниз. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Руки за спиной, плечи вперед поднимаем вверх. Хорошо. Вторая рука сверху, плечи вперед поднимаем вверх. Правую прижимаем к себе прямую. И левую к себе прямую. Сделали глубокий вдох потянулись вверх, на выдох расслабились, хорошо, снова вдох потянулись, руки отводим через стороны назад, живот втягиваем себя, через вниз. назад, живот втягиваем В себя, сделали глубокий вдох потянулись вверх выдох размяли ноги и снова берем гантели тяжелые, напоминаю, у меня по 3 килограмма. И все тоже делаем с левой ноги, с левой руки. Ноги на ширине плеч, живот подтянут. Классический присед на два вниз, на два вверх. на каждый еще <смешка> остаемся удерживаем Хорошо. Подъем. Левая нога остается впереди правую за спиной. И на два счета. Вниз, на два. Вверх. Еще четыре. На каждый. Классический присед в выпад. Остаемся на левой ноге. Руки перед собой корпус слегка подаем вперед, на два вниз, на два вверх. Остаемся внизу до половины. Дали ноги в одну, в другую сторону. И снова прорабатываем мышцы рук. Разворачиваем ладони. И на выдох. Левая. Левая. Правая. Хорошо. Еще. Еще.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 Хорошо, меняем на более легкий вес. У меня блинчики по 2 килограмма. Оставляем руки также и на 2 вперед, на 2 разводим руки. На 2 вперед, на 2 стороны. На 2 вперед, на 2 стороны, на 2 вперед. Продолжаем. На каждый счет снова берем тяжелые гантели. Напоминаю, у меня по 3 килограмма. Легкий присед. Хороший наклон. На два. Вверх. На два. Опустили. Локти через стороны. Вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. Продолжаем. 4. три, Два. Один. И на каждый счет. Опускаем вниз.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 расслабились, хорошо, снова вдох потянулись, руки отводим через стороны назад, живот втягиваем в себя, через низ назад, живот втягиваем в себя, сделали глубокий вдох потянулись вверх выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону для следующего упражнения снова берем тяжелые гантели Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Стопы слегка развернуты на 35-45 градусов. Колени направлены туда же, куда и пальцы ног. Колени удерживаем на одной точке. На два счета вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Старайтесь спину не наклонять. Держим прямо корпус. Хорошо. Акцент тазом назад. Еще. Еще. Продолжаем. И на каждый счет. внизу, удерживаем и пружина стоп, одну гантель опускаем вторую удерживаем двумя руками перед грудью правая нога впереди левая за спиной, ставим ее на крест на два, вниз на два, вперед сторону сделали вдох потянулись вверх выдох и снова вдох вытягиваемся выдох ноги раз уберем гантели чуть легче удерживаем над головой забудем руки назад на два вверх на два вниз счет еще восемь стоп одну гантель опускаем на пол вверху. Захватываем локоть. Руку опускаем за голову. На два. Вверх. На два. Вниз. Живот подтянут. Поясницы не прогибаясь. На два. Вверх. На два. Вниз. Хорошо. Еще четыре. Меняем то же самое со второй. Рука вверху придерживаем локоть. Согнули на два вверх, на два опустили. Еще четыре. И на каждый. Хорошо. Ноги ставим чуть шире. Легкий наклон. Колени согнуты. Разворачиваем гантель ладонями от себя. Локти в стороны. Живот подтянут. На-два. Вперед. На-два. К себе. На-два. Вперед. На-два. К себе. На-два. Вперед. На-два. К себе. Продолжаем. И на каждый. Стоп. На грудь. Хорошо. И берем вторую гантель прорабатываем бицепс. Ноги на ширине плеч. Руки перед собой. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Хорошо. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем. До половины. Восемь. Жали. И к себе. Удерживаем перед грудью, поочередно выталкиваем правую, левую. И в два раза быстрее. на грудь опускаем на пол поднимаемся вверх плечи по кругу назад сделали глубокий вдох потянулись вверх выдох и снова вдох вытягиваемся выдох руки за спиной плечи разворачиваем назад живот втягиваем поднимаем прямые руки вверх перед собой толчок назад собрали в кулак и снова Назад Хорошо, делая глубокий вдох Оставляем руки вверху, живот втягиваем Прямые руки, отталкиваем назад Вторая сверху и снова прямые Назад Сделали вдох и на выдох Расслабились, размяли мышцы ног Хорошо, и все делаем сначала Берем тяжелые гантели Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч Руки перед собой Плечи развернуты, живот подтянут На два Вниз, на два Вверх, на два Вниз, на два, вверх Продолжаем На два Вниз, на два, вверх Старайтесь спину не наклонять Держим прямо корпус Хорошо, акцент тазом назад Еще Продолжаем И на каждый счет внизу удерживаем и пружина стоп одну гантель опускаем вторую удерживаем двумя руками перед грудью левую ногу ставим перед собой правую назад на крест руки перед грудью на два вниз на два вверх на два вниз на два вверх Каждый. Хорошо. И снова прорабатываем мышцы рук. Берем гантели, ноги на ширине плеч, руки над головой согнули, отвели назад. На два. Вверх, на два. Вниз. Еще восемь. Стоп. На грудь одну опускаем. И все тоже делаем с левой руки. Придерживаем локоть, согнули и на два. Вверх, на два, за голову. Берем в правую руку и снова за голову на два. Вверх, на два, вниз. Еще четыре. И на каждый счет. Берем двумя руками. Ноги чуть шире. Руки из-за головы. И снова на два. Вперед, на два. За голову. На два. Вперед, на два, за голову. Еще четыре. И на каждый.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 Половины по Задержали. И к себе. Удерживаем перед грудью, поочередно выталкиваем правую, левую. Ног. в два раза быстрее. И двумя. На вдох. Вдох. Стоп. На грудь. Опускаем на пол. Поднимаемся вверх. Плечи по кругу. Назад. Сделали глубокий вдох. потянулись Выдох. И снова глубокий вдох, вытягиваемся вверх. Руки за спиной, плечи разворачиваем назад, живот втягиваем, подъем прямых рук вверх. Удерживаем перед собой пальцы, разворачиваем, выравниваем. Хорошо, и толчок назад. Собрали кулак и снова назад. Правая рука на плечо, отталкиваем локоть, живот втягиваем в себя, локоть четко по прямой назад. Теперь ладони освобождаем и локоть за голову. Снова прижимаем левую руку ладошкой к плечу. Отталкиваем локоть по прямой назад, живот втягиваем. И за голову. Сделали глубокий вдох. На выдох. Расслабились. Размяли ноги в одну в другую сторону. Хорошо. И тянем мышцы ног. Правую ногу согнули. Пятку с ягодицей соединяем. Живот втягиваем, стоим прямо. Отталкиваем только колено назад. Раз, назад, два живот подтянут, три, стоим прямо, 4. делаем наклон вперед поднимаем колено как можно выше, живот втягиваем в себя хорошо, колено к груди поплотнее к себе затем стопа на бедро, колено в сторону делаем глубокий вдох на выдох, присед и наклон прямой спиной и пружиним, четыре три, два, один сделали вдох Потянулись вверх. То же самое делаем с левой. Правая нога в упоре. Левую согнули. Пятку с ягодицей. Живот втягиваем. Колено соединяем с коленом. Отталкиваем ногу назад. Пятку плотнее прижимаем. Делаем наклон вперед. Подъем. Колено к груди. Положили на бедро, сделали вдох, на выдох присед на опорной и наклон прямой спиной вперед. Пружина. Сделали вдох, потянулись вверх и на выдох. Расслабились, размяли мышцы ног. Для следующего упражнения гантели нам не нужны, опускаемся вниз на коврик. Следующего упражнения. Руки ставим перед собой. Живот подтянут, спина прямая. Правую ногу поднимаем вверх. И выталкиваем пружинкой. На выдох, выдох, вверх-вверх. Хорошо. Нога напряжена. Живот обязательно втягиваем в себя. Головой вытягиваем позвоночник вперед, в одну прямую линию, без прогибов поясницы. Хорошо, продолжаем также. По три раз два три опустили раз два, три опустили раз 2 три опустили раз 2 три отлично и снова на каждый счет отлично по три раза на 4 выравниваем раз 2 три прямая нога 1 2 три прямая еще раз два три Прямая. Раз, два, три. Оставляем прямую ногу, опускаемся на локти и пружиним за себя. Подъем на прямые руки и заканчиваем, как начинали, согнутой ногой. Живот втягиваем, головой тянемся вперед. ногу, сели на пятки, расслабились, раз, сидим, два, три, четыре, и все то же самое делаем с левой, пружина вверх, еще так же, Раза, раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Еще один. И пружина. Помним, живот втягиваем в себя. По три раза. Раз, два, три на четыре выравниваем. Раз, два, три на четыре прямая. Раз, два, три. 3. Прямая. Раз, два, три. Выравниваем ногу. И за себя. Выдох. Выдох. Подъем на прямые руки. И снова согнутой ногой вверх. ногу, расслабились, для следующего упражнения разворачиваемся на спину, хорошо, лежа на спине, приподнимаем таз, зажимаем ягодицы как можно сильнее, и живот, и ягодицы все в себя, и пружиним вверх, на выдох, выдох, вверх, вверх, хорошо, продолжаем, Отлично. Колени удерживаем на месте, таз в одну сторону, в другую. Через низ. Хорошо. Колени обязательно удерживаем на месте. Еще выдох. Выдох. В одну. В другую. Четыре. Три. Два. И снова по центру. Ягодицы зажаты. И снова в одну. В другую, в одну, в другую, через низ, повыше, еще, также восемь, семь и снова прямо раз, два. Последний раз в одну сторону, в другую, в одну, в другую, на выдох, выдох, хорошо, еще. Семь. И заканчиваем прямо. Задержали. Хорошо. Опускаемся вниз. Ноги чуть ближе. Поднимаем таз вверх. И снова пружина. поднимаем одну ногу еще также и смена ноги левую выравниваем и снова вверх Не только выталкивать таз А ногой тянуться до потолка Повыше еще Также совсем чуть-чуть Хорошо Опускаем ноги, ставим на ширине плеч И заканчиваем как начинали На выдох, выдох Вверх, вверх, вверх. Выдох. выдох Хорошо, еще Зажали в самой верхней точке Как можно сильнее подворачивая копчик под себя Зажимаем нижнюю часть ягодичных мышц Удерживаем 4 До боли зажимаем 3 Держим 2 1 Опускаемся вниз Хорошо, ноги согнули Скрестили стопы Захватываем себя за стопы Подтягиваем и колени И стопы повыше к груди И плотно-плотно прижимаем к себе Смена ноги и снова подтягиваем груди. И плотно прижимаем к себе. Хорошо. Выравниваем ноги. Пятки в потолок. Пальцы ног на себя. Спина прямая. Живот подтянут. На выдох прижимаем ноги к себе. На вдох отпустили. На выдох к себе. На вдох отпустили. За последним разом. На выдох прижимаем, держим. Хорошо. Согнули ноги и округленной спиной поднимаемся вверх. Для следующего упражнения разворачиваемся боком, ложимся на коврик, локоть в упор. Ноги согнули перед собой, выравниваем левую ногу. Стопа на себя, на выдох. Поднимаем вверх, вверх, выдох выдох можно не выворотно стопа слегка не выворотно пальцы ног направлены слегка в пол пятка в потолок живот подтянут, спина прямая сильную напряженную ногу поднимаем и вверх вверх, еще выдох выдох, продолжаем и пружина ногу. Ложимся полностью на коврик. Выравниваем руку перед собой. Вторая рука сверху. Живот подтянут. На выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Выдох. Вверх. Хорошо. Продолжаем. И еще так же. И на два счета вверх, на два опустились, на два вверх, на два опустились, на два вверх, на два опустились, на два вверх. Хорошо, на каждый восемь. Еще восемь раз. Ноги выравниваем. Локоть в упор. Вторая рука сверху на бедро. На два счета. Таз сверх, На два. Опустились. На два. Вверх. На два. Опустились. На два. Вверх. На два. Опустились. На два. Вверх. На два. Опустились. И на каждый счет. Восемь. Стоп. Рука за головой. Поднимаем ногу и удерживаем положение. Опускаемся. Складываем ноги перед собой. Одну согнули. Поставили на пол. Колено отталкиваем в одну сторону. Себя разворачиваем в другую. Четыре. Три. Два. Один. И на второй бок. Снова. Пяткой в потолок. Вдох. Вдох. Умним, именно пяткой. Еще немного. опускаемся полностью на один бок рука перед собой, вторая за головой на выдох Это и вверх, на два, опустились На два, и вверх, на два, опустились Вдохниваем ноги, рука сверху на бедро, на два счета, вверх, на два, опустились, на два, вверх, на два, опустились. Хорошо, на каждый счет, восемь, семь. Стоп, рука за головой, приподняли ногу, стоим. опускаемся, хорошо, нога перед собой, отталкиваем колено в одну сторону, себя в другую, сидим, 4, три, 2, один. И последнее упражнение для мышц живота, разворачиваемся спиной к коврику. За головой, в стороны подбородок стараемся не прижимать, между подбородком и грудью должен поместить кулачок. На выдох, вверх, Вы... вверх. Ребрами тянемся к тазу, больше скручиваемся, по три, и пружина. Плотно к ушам прижимаем. На выдох. И вверх. Обратите внимание. Руками голову не обгоняем. Руки за головой. Ноги согнуты. На выдох. И вверх. И по три раза. На четыре за голову. Вторая сверху. Руки вдоль корпуса, ноги в потолок. На выдох. Тазцы вверх. В сторону. Локоть в сторону. Рука за головой. На выдох. Вверх. Вверх. Старайтесь колено отталкивать от себя. Больше в сторону. а Локтем дотянуться. На выдох. Выдох. Вверх. Хорошо. И еще восемь. Меня А выдох, таз вверх. Поставили на ширине плеч, руки за головой. На два. Вверх. На два. Вниз. За последним остаемся вверху выравниваем правую руку и до стопы. Смена. Ноги, приподнимаем плечи, лопатки отрываем вверх. Хорошо. Руки выравниваем перед собой. Ноги в диагональ и удерживаем. Согнули ноги и раскатываемся округленной спиной назад, вперед, назад, вперед, еще назад. Хорошо. Разворачиваемся лицом коврику. Округленная спиной тянемся вверх. Затем вытягиваясь, прогиб. Снова округленный. Вверх. Хорошо. Собираем ноги вместе. Опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам и проезжаем по коврику, подбородком, грудью, животом. Руки слегка выталкиваем вперед, делая прогиб, выравниваем локти, живот обязательно втягиваем в себя, голову слегка назад. Опускаемся вниз, руки чуть ближе. Снова поднимаясь, делаем прогиб, живот в себя, голову слегка назад. Опускаемся вниз и снова руки еще ближе. Выравниваем локти, живот втягиваем в себя, голова прямо. Втягивая живот, поворачиваемся в одну сторону и также в другую. Хорошо. Опускаемся вниз. Собираем ноги вместе, руки возле груди. Приподнимая ягодицы, отталкиваясь руками, возвращаемся в обратном направлении и округляем. Вверх. Хорошо. Правую ногу перед собой. Пальцы на, на себя. Пальцы стопы на себя. Делаем вдох, на выдох, наклон вниз. Пружением раз. Пружением два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. оставимся в самой нижней точке. Удерживаем положение. Хорошо. Приподнялись. Переносим вес тела вперед на правую ногу. Живот втягиваем в себя, таз вперед. Хорошо. Согнули ногу. Пятку с ягодицей соединяем. Живот втягиваем в себя. Стоим. Раз. Плечи развернуты на два, назад. Два. Стоим. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Три. 2 1 Меняем ногу, то же самое делаем со второй Левая нога перед собой, спина прямая Наклон вниз Вниз Поглубже еще 4 3 2 1 Остаемся удерживаем Живот подтянут, спина прямая Хорошо Переносим вес тела вперед Руки на поясницу вперед, живот подтянут. Хорошо. Забираем ногу, соединяем пятку с ягодицей, плечи разворачиваем назад. Живот втянули, стоим. Раз, стоим. Два, три, четыре, еще четыре. Три, два, один. Хорошо. Ставим ноги вместе, руки перед собой. На выдох, выравнивая ноги. Пятки на пол. На пальцы, выдох пятки, вдох пальцы выдох пятки снова вдох выдох вдох выдох и три раза копчик назад раз два три вернулись вперед раз два три вернулись вперед раз два на три оттолкнули удерживаем четыре три два один подходим руками наклон вниз вниз вниз и медленно округленной спиной начинаем подниматься вверх, постепенно выравниваем спину и последнее поднимаем голову Хорошо, ставим ноги на ширине плеч, делаем глубокий-глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся вверх, на выдох, расслабились, снова делаем глубокий вдох, потянулись как можно больше вверх, выдох, и последний раз делаем глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, хорошо? На сегодня занятие окончено, всем спасибо, что были со мной, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на мой канал, всем пока!